Во втором месте, где ребята прямо с переднего края приехали отдохнуть, видите, глаза, это глаза людей нового мира. Это не просто отважные люди вот мне. Это люди с новым, огромным, добрым, смелым, непримиримым сердцем. Пусть все будут в боевой готовности и домой вернуться живыми и здоровыми. Привет, сынок! Как у тебя дела? Я вас очень люблю. Привет! Мы безумно рады, Мы скучаем по ним очень. И сегодня вот увидели, разволновались, растрогались. конечно. Пожелание у нас только одно, что ребята вернулись домой поскорее.